Время 7.30 утра. Сегодня воскресенье. Мы, Юра, где? А мы у Падострова. Ближе к вот. Там Архангельск. Трубы. Там Северодвинск. Это кумбыш. Народ прибывает, палатки ставятся. Красота. Морозное утро. Минус девять. Вот мы сейчас уже на этом водоеме. За это время мы успели поставить палатки, просверлиться, сесть. Ну вот кое-что половить. Попробовали. клюет мелкая навага. корюх проворачивается мелкий, который тоже отпускается. Ну и вот такая вот рыба. Будем ловить дальше. Прошел еще час. Вода продолжает прибывать, либо плывет неохотно, практически на игру, и ее и прибавилось. Всегда, пока я не видел, ни поплевки, мелкая навага. Вот, кстати, что-то там у нас клюет. надеяться что сейчас еще раз подойдет настойчивый, какая-то мелкая рыбка не может заглотить червя Верена, не хочет нас сниматься, ладно, если не забуду, через час еще раз включусь, а так на улице ветер, солнышко зашло за облака Всем пока. Прошел еще час. Ветер дует, рыб не клюет. Там вон лагерь около дороги, которая раньше была автомобильная. Что, время первый час такой вот у нас расклад пойдем посмотрим как у ребят так с проверкой и чего совещаемся понятно ему уже складывать некуда Пойдем, Юра, твоего сига снимем. Тут еще да. Мы сравним его с термосом. О. Да. Зачетный сик. Ради этого одного сига он и приехал сегодня сюда. Да? Лег да, у него все шевелится. Рыба наловила, смотри. Весь этот шевелится куб. Что их делать там? Ты что делаешь, кубит то э. Раздеваешь. Заходи. Вдруг что-нибудь клюнет. Что У меня разбросано. А? Покидалось еще? Не! Так вот, Юра. Ну, ладно. Бывает и хуже, нормально, что делать? что делать что делать ловить надо так ловить, так... уметь на не умеем так вот будем тренироваться ну что время час клевать вообще перестала выловил я десятка решены одного корюха который самый большой сейчас подошла стала клевать на на, -на вот она тут у меня тихонько поклевывает. А вот у меня отряд Корюши. Смотрите, как рвет палатку. Надо уже складываться и покидать, наверное, это место. Не знаю, сниму я сегодня обратный путь или нет. У меня уже одна удочка. Жду команду от ребят собираться дорогу. Так-то. Так вот, все закончилось. Возвращаемся домой. block block block block block block block block block block yeah